Хорошо, давайте посмотрим, что, по вашему мнению, является самым сильным аргументом в пользу существования Бога? Сильным для кого? Это важный вопрос. Если кто-то приходит ко мне с разбитым сердцем, потому что только что потерял родственника из-за болезни, нет смысла говорить, дорогой мой, просто посмотри на тонкую настройку природы. Я имею в виду это серьезно. Один атеист, профессор философии в Оксфорде, попросил меня выступить перед своими студентами, которые, как он мне сказал, все такие же атеисты, как и он. И он сказал, что мы собираемся поджарить вас, но я надеюсь, что вы будете использовать свой самый сильный аргумент. На что я ответил, что если вы знаете, какой из моих самых сильных аргументов хорош, то лучше дайте его мне. Итак, он сказал, что если когда-нибудь стану христианином, то аргумент, который убедит меня больше всего, это тонкая настройка. Он силен для некоторых людей, другим людям нет до него никакого дела, они не заинтересованы в нем, они не понимают его могущества, его силы. Отлично. Людям нужны самые разные аргументы. Некоторым нужны интеллектуальные аргументы, потому что их беспокоят что-то, чего они не понимают. Им нужны факты. Например, кто-то беспокоится о существовании Иисуса, что решается очень просто. Достаточно прочитать немного древней истории. Другие люди обеспокоены, потому что они погружены в различные аспекты проблемы зла и боли. И вы не справитесь с этим, обсуждая Бытие один. Я имею в виду, что весьма серьезно. Один из вопросов здесь, который я мог бы с таким же успехом рассмотреть по ходу нашего разговора, это самый сложный аргумент, с которым вы сталкиваетесь. Хорошо, ответ на это очевидно. Это проблема зла и боли. Это самый сложный вопрос, с которым сталкивается любой из нас. И нам нужно подумать об этом. Потому что если нам нечего сказать об этом, мы так же плохи, как и атеисты, им по определению нечего сказать. Потому что атеист — это безнадежная философия по определению. Нет окончательной надежды. И поэтому Библия говорит об этом. В основе нашего христианства лежит не набор физических законов, а крест. И он отвечает на большой вопрос. Он говорит нам, по крайней мере, о том, что Бог не оставался далеким от проблемы и страдания, но сам стал ее частью. Это совсем другой вид ответа, чем аргументы природы или философии науки. Так что есть множество вещей, которые зависят от того, кто задает вопрос, и нам нужно проявлять чуткость. Иногда, очень часто я вижу, что вы не отвечаете на вопрос, или пытаетесь выяснить, откуда они пришли, что у них болит, в чем проблема. Я никогда не забуду, как впервые услышал об этом в Кембридже, в колледже, за ужином Они, конечно, провоцировали меня, потому что им нравилось высмеивать мое ирландское христианство И однажды вечером один парень, он был большим парнем, насколько я помню И один христианин попросил меня объяснить, почему я верю в воскресенье Я старался говорить потише, но, конечно, чем громче я говорил, тем тише становилось за столом и вдруг один студент ударил по столу так, что все ложки и вилки подскочили. И он сказал, что это самая абсурдная чушь, которую я когда-либо слышал. Как вы можете верить в эту чушь? Я повернулся и сказал, ну хорошо, я скажу, что ты очень сильно переживаешь по этому поводу. Он сказал, что да. Я спросил, скажи, что ты думаешь о доказательствах Павла, когда ты их читал? Он сказал, что? Я сказал, «Хорошо, я предполагаю, что вы сильно переживаете, потому что у вас есть доказательная база». Ну, Павел говорил об этом. Я сказал, «Заходи на кофе». И полчаса спустя он сказал мне, «Вы знаете, мои родители запихнули мне это в глотку. И я не хочу этого». Теперь я сказал, что это первая честная вещь, которую ты сказал мне сегодня вечером. Через полчаса он стал христианином. И он служит Господу последние 50 лет. Вы видите? Я дошел до реальной проблемы Его гнев был вспышкой против его родителей, которая не имела ничего общего с интеллектуальными аргументами Поэтому я пытаюсь помочь вам увидеть, что этот вопрос не имеет одного аргумента